Ну что, хочу поздравить вас с праздником. С Новым годом. 2022 закончился. Надеюсь. Это был хороший год. И следующий будет лучше. Это бедаш. Это и работающая лампа в моей комнате. Ну что ж, с Новым годом.